Здесь верблюд у нас зимой. Начинал в ташкентском цирке, потом в московском госцирке. И потом вот в Шепито перешел. И вот после пандемии вот все, работа прекратилась. Животные, они бывшие цирковые, вот верблюд, лошадь. Где ножка? Нет, нет, нет, не дам. Вот так вот, мало. Маленькая королева в переводе с да. Медведи были, но они сейчас остались там. В зоопарке в Ростове. Верблюд у нас, солисты. Собака, вот. Арзик это Арзик, но он с Арзамаса у нас. Тоже обкатался и Север, и Кавказ везде поблад. Арзик, Арзик, иди ко мне. Арзик, Арзик стесняется он. Это же как наши дети жалко куда-то сдавать там. Пускай живут. Все говорят, продай, продай, куда его, зачем. А здесь напоминает мне цирк. Команда, я вам покажу, каким им делать, с расстояния аж. Это не каждый верлют так может. Ай, вот так, вот, хорошо. Вот и молодец. О. Молодец, артурчик, молодец. Я работал и сторожем, здесь этот... Сады охранял. А потом так получилось, предложили дворнику. Ну и там бывает привожу для животных. Списанные. Вот эти, нормально. Питается так. А так зарплата небольшая, но как-то уживаемся. Здесь мы живем, это как бы жилье предназначено для работы в цирке, но так как другого нет, так и живем здесь. Мы целый день же не сидим, отдыхаем только. Все, что надо, просто в более маленьком объеме, и все. Мы взяли вот половинку дома, а потом мы уехали на сезон, и нам звонят в с вечера в цирке, у вас дом горит я пошла неудач. Вот фуры, в которой мы жили, тоже, где животных привозили. Тоже случился пожар, там короткое замыкание. Осталась вот у нас одна газель, и нам пришлось в цирке работать. Покупать вот эту фуру, мы купили новую. Потихоньку начали заниматься этим домашним хозяйством. Вот, видели там горы, горы, там, потихоньку. Вадоны тоже вот, я их... Делаю, ну как разбираю, из них строю, сараю. Дай бог еще что-нибудь построю. Это очень ну, все, все, все, все. Не жалею, что мы сюда приехали. И вот уже все тоже говорят, давайте туда, и в Крым приглашают родственники, и в другие регионы. Но ну, не хочу. Вот. Просто нравится здесь все. Как-то вот полюбилась, понравилось.